Чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей, Еврокомиссия предлагает понижать температуру в батареях. Но такой рецепт устраивает не всех. Правительство многих европейских стран против сокращения импорта энергоносителей. Из-за нехватки топлива инфляция в еврозоне превысила 6% впервые за четверть века. Глава МИД Германии признала, что мораторий на российскую нефть приведет к полной остановке немецкого транспорта. О том, во сколько обходятся экономики ЕС, непродуманные политические решения, в репортаже нашего европейского корреспондента Анастасии Поповой. Цены на топливо в Европе растут с такой скоростью, что проблем уже трудно игнорировать. Литр дизеля в Италии 2,2 евро, в Бельгии чуть дешевле. Во Франции на неделе стоимость вырастет еще на 10 центов, преодолев психологическую отметку в 2 евро. Министр экономики Брюно Мэр советует французам затянуть пояса. Идею раскритиковали кандидаты в президенты страны. За месяц до первого тура Эрик Зимур предложил заморозить цены на уровне евро 80 за литр. Марин Ле Пен обвинила Макрона в падении покупательской способности французов. Мы что, хотим умереть экономически? Говорить сегодня о том, что мы откажемся от русского газа, это значит брать на себя риск того, что цена на газ и электричество вырастет в 5-7 раз. Разве мы можем сделать такое в отношении? французов, когда у нас 9 миллионов бедных. Конечно, нет. Мы должны думать о французах. Есть другие методы решения конфликта. Сам президент уверяет, что Франция, которая получает из России 18% импортируемого газа, с большим трудом, но сможет от него отказаться, чего нельзя сказать о других странах ЕС. Тяжело всем будет следующей зимой, предупредил он избирателей, и в то же время сделал другой реверанс в сторону правого электората, настроенного против губительной для всех конфронтации. Необходимо продолжать диалог с руководителями, даже констатируя разногласия, потому что однажды предстоит вернуться за стол переговоров. Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами. Нужно делать это при содействии представителей мира культуры. Предвыборные речи расходятся с реальностью. На практике в русский дом в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью. А на уровне ЕС Франция обсуждает новые санкции, отказ от российского топлива. Чем это чревато? Мнение депутата Европарламента от Франции Тири Мариани. Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы придем к катастрофе. Европа эмоционально при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым санкциям. О том, что разговоры об отказе от российских ископаемых идут, вновь подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мы за диверсификацию поставок из России и поиск надежных поставщиков. Нас интересует жиженный природный газ и трубопроводный газ. Ведь их плюс в том, что эту инфраструктуру можно со временем перевести на поставки водорода. Но тот же Катер даже в перспективе не сможет заменить Россию, а цены летят вверх уже сейчас. И платить по счетам тоже приходится сейчас. Суммы не всегда подъемные для бюджета домохозяйств. Британцев просят терпеть. Конечно, эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни. Но это не идет ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха. Но маневров для санкций у Европы остается все меньше. Увлекшись, можно ненароком подорвать свою экономику, так и не добившись желаемого результата. Согласен с вами, санкции пока не дали должного эффекта. Болезненная реальность заключается в том, что мы по-прежнему очень сильно зависим от российского газа и российской нефти. И если сейчас вы заставите европейские компании прекратить вести дела с Россией, это будет иметь огромные последствия не только для Европы, включая Украину, но и для всего мира. Голландская компания Shell и британская BP решили сами отказаться от закупок российских углеводородов. Для некоторых стран в Европе это непозволительная роскошь, красная черта, которую они не готовы переступить. Болгария просит коллег войти в ее положение. Болгария полностью поддержит все виды санкционных мер к России, но на эти два нефть и газ, может быть, мы запросим исключения. У нас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы. Такие санкции могут серьезно повлиять на Болгарию и ее экономику. Венгрия заняла еще более жесткую позицию, обрисовав круг своих экономических интересов, которые уже страдают из-за вводимых ограничений. Венгерский форинт тоже жертва санкций Брюсселя. Санкции уже сейчас означают серьезную угрозу для экономики Венгрии. Расширение санкций на энергосектор означает самую большую угрозу для форента и венгерского народа. Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг ни на одном международном форуме. Чехия продолжает принимать беженцев и в то же время вынуждена сдерживать рост стоимости всего. Что делать, чтобы затормозить цены на свет и бензин?